Эти картинки начинаются на букву «К». Повторяй за мной. Киви, корабль, кролик. Молодец! Ты познакомился с буквой «К». Держи конфетку. Обведи буквы и получи конфетку за каждую букву. Отлично! Обведи буквы и получи конфетку за каждую букву. Здорово! Угадай, какая картинка начинается на букву К? Киви. Верно. Корабль. Верно. Кролик. Верно. Ты выучил букву К и собрал все конфеты. Выбирай следующую букву.